И... Всем привет, друзья! С вами на связи, как и всегда, я, ваш покорнейший дядя Ваня. И перед нашими глазами, как и всегда, крутейшая игра под названием Сонгов. Айрон. Мрачный экшен с видом сбоку, разработкой которого занимается всего один человек. Джон Уинтер. Главный герой отправляется в увлекательное и сложное путешествие, чтобы найти потерянных богов. На пути ему встречаются дикие варвары и страшные монстры. Если ты искал именно эту игру, обязательно прожимай свой лукачанский, подписывайся на канал и не забывай про колокольчик. А также напиши в комментариях, как тебе игра зашла или же нет. Ну а мы погнали! В данной сценке мы наблюдаем с вами захоронение, точнее сожжение. Я, так понимаю, своей любви, своей любимой, отправляем ее на покой, воздаем в пух и прах. И что-то мне подсказывает, что наш герой расстроен. Расстроен по одной причине, что на его поселение, по-моему, напал какой-то корвобок. и вот ему придется за это все. Оплатиться так что-то мы можем с тобой Мы можем с тобой излечить Махнуть опором На контрл присесть На Е e взять щит, зашибись Присесть Прикрыться Ух ты ж, дядька, нихера себе Держи Держи ударчик, как тебе? Вот так вот, минус один Наешечку Подбираем другой щит Побежали Одного отработали, шифтуем Опаньки, дядька, лови нафиг Минус еще один Ну, кстати, прикольно, что люди бегают все вокруг Смотри, все бегают на, кью. на кью у нас уворотик, Отлично А, да, мы ходим с тобой, зашибись Нас лучше не искушай. Не искушай меня, говно Бля, прямо в глаз, ты видал? Прямо в глазик Сука, прямо в глаз, ну-ка, без себе Блин, наш щит уже херачится вовсю Надо просто зашатать его Блин, ты посмотри, стрела прямо в глазницу нашу И в бомба-бом, -бом -бом, блин Что здесь у вас происходит, друзья? Динамика игры, конечно Сложновато пока что для моего осознания, но Мы с тобой, друг мой Надерем пуканчик этим бойцам Держи Держи топор Ах ты ж гад Ах ты ж газелидзе Щиты, ну, просто меняет, как семечки. Не, ну то, что у него во лбу теперь стрела торчит, это капец, как смешно. Что ты, дружище мой? Ближний бой. Я хз, как уворачиваться щитом. Оу, нихера себе. А ну, вернись топор. Ля, мы лишились с тобой топора. Узнал бы, не кидал бы, никера. А как мы будем кого-то сейчас убивать? Находим сына. О, нет, говорит он. Джейкоб. Твоя жизнь не, обор... не оборвалась. Хвала богам. Это был буфрик. Он наконец нашел нас. Пожалуйста, тебе необходимо сохранить то, что осталось от нашего народа. Нам нужна помощь, нам больше некуда бежать. Отнеси это в старый лес, найди божественный камень. Клятва обязывает богов помогать владельцу. А, чё так это жена вообще? Я думал, это сын. Не сдавайся, пока ты живешь, живет и надежда. Я люблю тебя. И я тебя. Я... А кого мы тогда хоронили в начале? Мы же вначале кого-то захоронили. А, так это предыстория. Или это была предыстория, либо мы еще раз кого-то сожгли. Ладно, мы с тобой поняли одно, что мы с тобой спалили свою любовь. И продолжаем путь воина Расстроившийся человек Так что-то я не пойму Зачем мне правая кнопка мыши здесь он, я тебе скажу, как кусок Маленького пластилина На нашем пути, пока мы бежим, кстати Мало препятствий покамись Ух ты, дядьки лежат, ты посмотри, статуи богов даже не Что-то подсказывает мне музыка Сейчас какой-то дядька на нас да выпрыгнет, да? Спрашиваю в последний раз У кого ожерелье? Тогда от тебя никакого толку, раз у тебя его нет. И херак кого-то прибили там. О, Кираси, что это было? Так минус один, минус второй. Биндюрек раз Дальше идем. Следующий кто? Эй, ты, говорит. Гла тебе Преклонись Передо мной Преклонись Передо мной Ля, ты что Мне посрачника решил угасить На тебе тогда У нас теперь другой топор Теперь у нас двойной топор Двойное проникновение Сейчас будем устраивать Устал, солдат. Устал, боец. Не ссы. ха Давай, друг. Следующий. Крамшу. Крамшу-гашу просто, как семочку. Так, ну, начало, я так думаю, несложное. Поэтому мы сейчас с тобой пристреливаемся. Обязательно напиши в комментарии, как у тебя дела, пока мы с тобой эту игру смотрим. Чупаем. Вот, рассказывай, как у тебя делище Хорошо ли учишься, маму не подводишь или Делаешь ли ты добрые дела Потому что наша задача обязательно Обязательно вокруг себя людям дарить добро Вот Обязательно напиши в комментариях дел... Делаешь ли ты добро А если не делаешь, то ата тебе Нам, мужик, тебе в горбыну А нихера, спиной стоять Так, тут нам дерево мешает Посмотри-ка Короче, это, знаете, вот Good of War, типа Но только в 2D мире Спи, мужик Спи, пацанчик Просрал ты свой пост, а я прошел Под покровом ночи и тумана ерунда говорит ерунда ярунда все прекрасно только я забыл как это нам щитом прикрываться то Ага, телегу надо подтянуть, да? Давай подтянем, что нам? Нам не сложно-то. Кати, Кати. Ну, кстати, прикольно, что жепчет кто-то постоянно. Лес с нами разговаривает, как бы хочет, чтобы мы с тобой Общались. Лес говорит, ты туда не ходи, ты сюда ходи Топор Голова попадет совсем мертвый Будущее если О тебе а тебе а тебе тоже На тебе мужик Хопа На тебе Следующий ты давай На накер. Отправляйся в землю Следующий кто? Херак себе А еще это значит похоже на Вальхейм немножко Вальхейм только тоже в 2D мире Ох ты жопа, блин На тебе, сильный удар Ой, а у нас что-то с жизнью вообще прям проблема, слышишь? Отходи, чуток. Отходи, солдатам будешь. Опа! Нихера себе, ты злой какой. И здесь наша ореховая Роща понимает, что в следующий раз нужно быть поосторожней. Отлично, что загрузка идет. Ух, ты, ничего себе, зачем же так приземляться? -то? Надо воротики раздуплить, как делать, слышишь? На Q это у нас такая штука А вот А вот штучку-дрючку Как бы нам с тобой сейчас бы так же Чтобы же это Чтобы щитком-то прикрыться Как же же это нам сообразит -то так -то, а так-то, На е не закрывается На Q он просто отходит О, ты куда топор девал? Бля, ты дурак. А ну давай забирай. Ух, хорош. Так. Надо раздуплиться. А, на Ctrl. Все, я понял. Это надо будет поменять на правую кнопочку потом сообразить. А то как бы правая кнопка у нас не задействована, получается. А надо бы. А надо бы по-любому. <связь> <categária> <Х> говорит ты, знаешь как? Ох, ни хера себе дядька дерется, слышишь? Ну, накер. Отправляйся домой. К мамочке. Эй, ты, говорит. Ля, ты что творишь, дядя? На тебя в спину таким образом тогда. Давай, вот так вот. Держи топор. Так, ну этих мы одолели с тобой. Хорошо, жизнь, за... жизнь у нас восстанавливается. Это уже хорошо. С жизнями у нас здесь получше. Давай проверим, что тут дальше будет. О, папарище прям с тобой. Смотри, нашли. Легко О! О! О! О! О! О! О! Вот так будем сейчас с тобой. Кто тут у нас? на, на пробу надо нам. Нам надо дяденька на пробу. Кузимо его, мы на зубок. Совы поют ли. Атмосфера, прям. Как будто бы мы на охоту с тобой. Ну, вот смотри, вот эта штучка это сохраночка, я так понимаю. Да, мы вот это зачекинились. С тобой все у нас чекпоинт. Дальше идем. Э, э. Мужик, LIKE! о, давай ему сейчас в горб. Тихонечко под... на подкрадушечке. И, <с doverely> И... манайкер. Вот это поворот. Так, ну хорошо. Это мы тоже по звездюку давали. Еще чекпоинтик Так, меняемся секиру Здоров, отец На нахер Л, ты как это сделал На Ух ты ж гад На нахер На нахер Опа Иди сюда, на нахер И ты сюда иди давай Следующий Ну да. на нахер Ух ты, шлучник Ля, прям опять в глаз нам запиндерил Ну все, дядя Мне нравится то, что он нам в глаз попадает, ты понимаешь Он просто в глазик на, нахер, говорит Дядя, ты куда бежишь? А в глаз не хотел ли ты получить? Чпунь тебе в глазишку Хорош вообще Держи, мужик Пост, не зевай Пост не зевай. Так, но ну, мне кажется, чем дальше, тем будет сложнее, сложней. Вот, ну, интереснее, интереснее. Да богом мы то с тобой когда-нибудь дойдем. Вот, обязательно напиши в комментариях, придешь ли ты на стрим. Ссылочка на стрим-канал у нас будет закреплена также в описании, ребятки, и на экранчике. Ух ты ж, Евпомбатон! На экранчике вверху я хотел сказать. Вот, так что обязательно заходи. Не пропускай. Кто не в курсе, о чем речь, напоминаю, что сейчас у нас идет разделение каналов. Есть игровой данный канал, где ты смотришь прохождение, да? Вот, и небольшие релизики такие. А дяди Ванечки И есть стримерский канал, где мы с тобой будем full стримить эти игры. Так что обязательно, обязательно в описании глазик свой закинь. Посмотри, подпишись, пойди и... Отметься, дядька, я... пришел. О -о -о -о. Ну все. И посмотри, какая жопа нас ожидает. ого На нахер! Да ну нахер! Да беги давай, ля! Нихера себе, слышишь, гоблин-то какой! вы, мы с тобой не ожидали. Здесь, конечно, надо по не быть. Но я так скажу от себя, что маневренностью здесь не пахнет, друзья. Маневренности здесь у нас нет. Игра очень плавномерная. Если кто в PUBG Steam играет, то шарит, как там персонажи передвигаются, как кусочек плавленного сырка, вот это вот. Вот аналогично и здесь. Ты нажимаешь идти, он только через секунду бежает, начинает такой... Давай, давай, дядя. Вот так вот. Все, я понял. Мы с ним не сразимся никак. Вот так вот только мы можем с тобой сделать. Все. Слава, тебе, господи. Им бумба, бумба. Ну, короче, друзья мои, кто прозевал момент, соображайте, в общем, эту водячку не сразить, в общем. Запоминайте, кто будет вдруг играть в эту игру. Даже не мучайте свои яйца. Бери поберегите нервы. Спидранчик. Чтобы он ушатал там балочки. Кирпичку пал, и по кирпичку наверх обязательно беги просто. Вот, у нас, смотри, уже рассвет здесь. Пока мы с тобой бежали, там, по пещерам, по чугурям, по ночным, по туману. У нас уже с тобой светает и денек наступает. Красиво. Это, это одобряю, прикольно сделали. О, твою матери! А вот это не одобряю. Значит, знаете, что если пойти вперед там бревно, когда ты его срубишь, обязательно перепрыгивай под конец, потому что оно падает. Об этом не забывай. Вот так вот делаем упражнение. Спина болеть не будет. Как бы не помрешь, не поймешь, да? А другому тут никак Так сохранились Дыхание, кстати, у него очень до хера. Бежит он себе вообще Очень круто Ну нахер Я так понимаю Первое что-то мы с тобой уже обрели Перчатка все, теперь звезда рулю. Звездарики, друзья мои. Кому-то придет полный пердец. А куда дальше? Ну вот, мы сдвинули с тобой алтарик, получили перчатку. И нам теперь назад. И нам... А -а -а. А они а могли об этом сказать раньше? Так, ну у нас теперь зато есть щит Меч В общем-то, у нас теперь есть и щит, и меч И мы с тобой, ну просто Ну вообще, чем можем теперь? Я понял, теперь мы с тобой против В... В... В... В... В... В... В... Всяких Нечисти будем сражаться, да? Людишек мы побили Осталось с нечистями разобраться О, великий Господь Бог Воздай нашим подписчикам и зрителям Чтобы у всех всегда в семье все было хорошо Молю тебя Твари добро Побежали Так, все, молитву мы воспроизвели Значит нам Воздастся за добро всегда, добро. Ну, для какой у нас теперь вообще. Шабель-мабель. Открывай, Лёша. Что такое, я не понял. Чего нам надо там? Поджечь? Давай зажжем что-нибудь. Только не говорите, что надо кого-то в жертву тут привести. Ага. Ахалай-махалай Закрепили На балалайку похоже, да? Оу, так это же ж... Торо, друзья мои Да здравствует упорство человеческого духа У тебя получилось устроить настоящее шоу Для своего бога Выбрать ту безделушку Пошли со мной на настоящий И наслаждайся наградами Вальгала твое заслуженное место в пристанище твоих предков. Они призывают тебя присоединить к нам в великой битве в девяти мира. Я думаю. Мне жаль, но даже сейчас маловероятно, что получится помочь вашим людям. Но у тебя, как и у меня, идет война в самом сердце. Пойдем со мной, сын мой. Хм. Как жаль, что твои Приоритеты расстро... расставлены под руководством сердца, а не топора. Несмотря на то, что ты не можешь здесь использовать ож... ожерелье, не проси нас об услуге. Твое путешествие только начинается. Принеси мне это наверх... на вершину Божественной горы, находящейся далеко на севере. Путь это долгий и опасный, и только сильнейший может добраться до нее. Если ты сможешь выжить, а ты сможешь, тогда я выслушаю твою просьбу. Вот ж господи, а? Зажрался ты, дружок! Зажрался! Ну вот и все, my brothers, my sisters Родичи-сородичи, не другие-други Наше прохождение данной игры Часть первая Подошло к концу Это был обзор от Дяди Вани На игру под названием Song of Iron Обязательно напиши в комментариях Как тебе игра зашла ли или нет Нудноватый или же экшен Вкусю ли ты кайф Или не получил ты этого удовольствия не забывай про Лукачанский. Подписочку. Хэштег твори добро. И пока-пока.